Ребят, всем доброго времени суток. И это видео я хочу вам записать, показать наглядно. Откуда, ребят, в столе 150? Вот в столе 150 многие задаете вопрос. Ян, откуда же в столе 150 на постоянной основе с каждого круга мы зарабатываем деньги? То есть, ребят, у нас когда вы заходите в компанию BeFree, как бы минимум нужно два активных человека позвать. Вот смотрите, минимум два активных. Ключевое слово «активных», имейте в виду. То есть те люди, которые также не просто, не просто пришли а, в компанию посидеть, посмотреть, потусоваться, да, что-то там еще, я не знаю, с какими целями, а именно пришли а, работать активно, зарабатывать вместе с вами деньги, работать в паре со спонсором, да? Вот. Смотрите, как это выглядит, ребят. Откуда же все-таки в столе 150 деньги? Когда вы заходите в компанию, стол 150 – это, конечно, основной стол. Немножко маркетинг вам расскажу, да, стол 150 основной, он дает с каждой точки внизу, вот здесь у вас, выплату 150 долларов. Вот каждая вот эта точка внизу, она дает выплату 150 долларов, когда сюда встает человечек. Не пустая точка, а когда здесь есть человек. Вот. вот эти две точки, конкретно вы с них денег не получаете. Над вами вот здесь стоит вышестоящий, вот тут стоит вышестоящий. И этот вышестоящий вот также получает с них деньги. То есть вы у него также находитесь в плече, мы называем это плечо. Вот здесь у него еще какое-то плечо, да, вы его не видите. И вот здесь у него еще каких-то два человека. То есть, понимаете, матрица в матрице. Вот матрица в матрице, да, происходит. То есть вы должны это понимать, что у нас матрица в матрице, что эти плечи, они не просто, да, деньги куда-то там наверх админу уходят, они уходят точно так же обычному такому же человеку, партнеру в компании, да. То есть все деньги, все 100% в сеть. Вот смотрите, ребят, ситуацию рассказываю. Зашли, вы активировали стол 150. Вы пригласили два активных партнера. Вы пригласили два активных партнера. Первый партнер, вот вы не обращайте внимания, представьте, что здесь у меня никого нет. Первый партнер вот сюда стал ваш лично приглашенный по вашей ссылке. Второй партнер стал вот сюда ваш лично приглашенный по вашей а, реферальной ссылке. Каждый партнер у нас условия два активных минимум, да условия. Ну не то что условия, ну ребят два активных минимум как бы нужно, да, то есть вы должны это понимать. Два активных минимум. Первый позвал два активных. Вот смотрите, вот он зовет первого своего партнера. Давайте вот так вот, один-один, да? Получаете деньги вы, 150 долларов. Вот это вы поняли, да? Вот с этих двух получает вышестоящий. Вот этот первый зовет своего второго активного партнера. Один-два, да? Получаете деньги вы. Ваш вот этот второй активный, который вы пригласили, зовет своего Первого своего активного. 2, 1 вот так вот сделаем. Первого своего активного. Получаете деньги вы. И зовет второго своего активного. И вот эти деньги, ребят, вот на эту последнюю точку. Эта точка последняя может быть где угодно. Не обязательно она вот тут. Ну, как бы по привычке мы вот так вот, да, слева направо, сверху вниз как бы мы так записываем, да, то есть пишем даже вот так с вами слева направо. Да, это просто по привычке. А так, смотря кто более... Шустренький у вас, может, второй быть шустренький вот здесь сначала пригласить, а этот потом вот здесь, да. Вот эта последняя точка, вот смотрите, получили вы 150, 150, 150, в сумме 450, три раза по 150, и последняя вот эта точка, это тоже зашел его партнер, да, последние вот эти денежки, они вам не выплачиваются на карман, то есть если бы они выплатились вам на карман, ну и все, выплатили, все, все. Матрица закрылась, все, ничего больше нет, да? Матрица вот так вот отрезается, ну, как бы отрезается, отламывается, я не знаю, как хотите назовите. Да, 450 у вас на руках пошагово, вот пошагово вы забрали, да? Матрица отрезается, и вот за эти деньги, за эти деньги, вот они, это же, это деньги, 150 долларов, ребят, понимаете, это 150 долларов, это деньги. За эти деньги вам компания вам компания, сейчас все очищаю, прокупает вот так вот раз, новый чистый стол. За эти деньги купила, вот они, вот эти 150 долларов. Взял, взяла компания отсюда и автоматически вам прокупилось здесь место. За 150 долларов. Вот они. Зашел человек за 150, прокупилось место за 150. Автоматически. Опять же, вот эти 150 не просто прокупилось, а ушли деньги также наверх. да Вы у кого-то стоите в платежной линии, вот здесь вот вы у кого-то стоите представьте ну то есть вы этого не видите все смотрите что происходило дальше у вас новый стол вот вы вот вы многие задаете вопрос новый стол и что а где опять деньги откуда опять деньги то вот смотрите помните ваш первый стол ваш первый партнер позвал двух. эти два позвали двух. этот получил 150 150 вот этот второй тоже позвал двух. 150 у этого, у этого вашего лично приглашенного, последняя точка, этот зовет своего второго, последняя точка отправляет автоматически его на реинвест в ваш новый чистый стол. Здесь, ребят, все автоматика, здесь не нужно бежать, говорить ему, давай, мой хороший, прокупай чистый стол. Нет, как только вот сюда второй вот этого позвал, все, автоматически прокупается стол, и вот этот ваш товарищ... Летит автоматически опять к вам вот сюда, опять эти деньги забирает вышестоящий, то есть тот же самый человек, последняя точка летит вот сюда, понимаете? Что дальше происходит? Помните, в первом столе ваш второй лично приглашенный позвал двух, эти позвали по два, этот получил, все с деньгами, обратите внимание, вот этот тоже позвал двух, получил еще Последняя точка вашего второго личного приглашенного отправляет на реинвест. Куда? ваш второй стол. Вот он, ваш второй стол. Вы, вот они, вот они. Вот ваш человек пришел. И вот ваш человек пришел. Понимаете? Как же вот это вот? Как вы спросите, ну а как же я получу? Ну, позв... ну, ну прилетели они, да дальше что? Дальше что? Смотрим, ребят. Дальше вниз стол. Открываем. Вот его два, он прилетел. Все, он уже улетел. Вот его столы закрылись. Он уже у вас в новом столе. Что происходит дальше? Вот эти два, вот у него его лично приглашенный, обратите внимание, вот вот его лично приглашенный, в первом столе еще стоит, вот эти два, его он пригласил двух, позвали по два, этот получил, этот получил, 150, 150, позвал два, 150, и последняя реинвестная точка отправляет вот этого, вот этого партнера, вот это его лично приглашенный, он уже у вас во втором столе стоит, отправляет его на реинвест, к нему в стол, вот его стол, понимаете, вот его стол. То есть, соответственно, к нему, но в этот момент ваш. И вот он такой на втором круге прилетает, и вы получаете 150. Опять с этого же самого человека. Вот, пожалуйста, вот деньги, бесконечно, бесконечный денежный поток. Вот этот второй тоже самое у нее в первом столе, у вашего первого самого партнера. Вы пригласили два активно приглашенных всего, всего два. Вот его вот этот второй, да, вот ее второй, вот ее второй. Два позвала, она получила, улетел. Эти два, зовут два, вот они, 150, 150 забирает, этот вот зовет, 150. Последняя реинвестная точка вот этого товарища отправляет за ней в ее стол. Первый за ней прилетел партнер, второй также за ней летит автоматически. В ваш второй стол, вы стоите во втором столе. Все, он за ней тоже прилетел. Вы еще получили 150. Понимаете? Понимаете, ребят? Вот. Ваш второй человек, вот сюда мы уже разобрались. Ваш второй лично приглашенный сюда прилетел. У него там тоже был свой стол, да? У него был вот он стоял, вот у него, да, вот ваш второй. Вот. Вот, вот да. Вот так вот он стоял. Все, на реинвест он вот к вам все закрылось. Вот он к вам улетел, да, последняя точка. Что дальше происходит? Как за ним вот этот, вот эти два товарища его сейчас полетят? То есть вот эти два, все же по два, то есть эти два, первого зовет, получает 150, второго зовет, получает 150, этот зовет первого, получает 150, зовет второго, последняя реинвестная точка, и вот этот первый, лично приглашенный вашего второго партнера, летит куда? Летит за ним, ребята заметьте, второй круг, второй круг, за ним летит, и вы опять получаете 150, опять с этих же самых людей, ребят, обратите внимание, и вот эта последняя точка, вот тут, вот эта последняя точка, опять, опять, да, вот, вот этот второй партнер сюда сейчас придет, тоже по два, да, вы уже, я думаю, поняли, последний реинвест летит за ним, вот этот второй сюда, ваша последняя точка, и опять вас автоматически отправляет на реинвест, опять вас автоматически отправляет на реинвест, у вас открывается уже третий круг, понимаете? Третий уже, ребят, то есть вы понимаете, как это работает? То есть если вот так элементарно, два по два, то есть я даже не говорю про трех, про четырех, про пяти, понятное дело… Все по-разному приглашают. Кто-то вам 10 сразу приведет, а представьте, эти 10 каждый даже по одному, по два приведет. Кто-то вам, я не знаю, сколько, понимаете? Вот откуда деньги, от людей деньги. Видите, вот, позвал-позвал, получил-получил-получил, точка реинвестная улетел, точка реинвестная улетел, точка реинвестная улетел. Его вот эти, вот их, вот эти люди также, да, они же тоже потом, вот они прилетели, эти люди на реинвест. У них-то люди тоже за ними сюда летят. За ними тоже люди сюда летят, понимаете? За ними тоже сюда летят. У них тоже опять начинает все закрываться, опять последняя реинвестная точка. Они опять ваш третий круг сюда встают, и опять к вам приходят эти же самые люди. Ребята, вот сейчас я хочу показать вам это на примере элементарно на примере, вот стол, вот обратите внимание, очень хороший пример, вот девушка стоит, партнер, пригласил, я даже тут на примере, представьте, одного активного, я даже двух тут, ну, тут такой стол, что вот такой вот пример, я даже вот покажу вам, если у вас есть один активный человек. То есть, понимаете, ребят, я хочу вам донести в этом видео, что здесь не нужно пол Китая, не нужно... Вот не нужно здесь пол Китая, даже один, два активных, ну, два, ну, ребят, это вот минимум, да, ну, это вот реально уже куда меньше. Вам столько денег принесет, вы столько денег заработаете, потому что автоматический реинвест, потому что все летят автоматом по спонсорской привязке. Вот эта девушка пригласила своего активного человека. Вот смотрите, обратите, одна и та же фотография, наблюдаем, что происходит дальше. Вот этот активный человек ставит двух своих людей в плечи, эта девушка пошагово с плеч забирает 300 долларов. Да? Все. Ее активные люди начинают тоже приглашать двух. Эта девушка и ее уже партнер. Уже ее партнер начинает зарабатывать, понимаете, все зарабатывают, ребят, никакой здесь верхушки вот этой, вот кто-то думает, какая-то верхушка там сидит и что-то зарабатывает, ребят, ничего, здесь никаких этих глупостей нет, перестаньте, здесь никакой нет верхушки, смотрите, у каждого свой стол, обратите внимание, у каждого свой стол. То есть это значит, каждый вот тут забирает свои 600 долларов, ну 150 он не забирает, они его отправляют на автоматический реинвест. Это сделано для того, чтобы опять зарабатывать, это для вас же лучше сделано, ну забрали бы вы 600 и ушли, и что дальше, все, ничего бы дальше. У каждого, поймите, ребят, у каждого, если я открою вот эту девушку прекрасную, у нее тоже свой стол, у всех, вы во главе стола. Вы всегда на выплате, вот запомните это, ребят, нету здесь низушек, верхушек, убирайте это все, нету здесь этого ничего, все на выплате, все забирают по 150, эта девушка, вот с нее забрали, да, вот с нее забрали, у нее тоже свой стол, вот она, вот она в своем столе, вот работай, ставь, да, пожалуйста, работай, вот у нее плечо уже, ставь сюда двух, 300 забирай, пожалуйста, как говорится, Забирай не хочу. Ребят, ну ладно, это я уже отклонилась от своего рассказа. да? Суть я вам хотела донести. Вот один активный, всего один активный. Два поставила, это забрала. Эти По два поставила, это забрала. 150, 150, 300. Вот эта девушка поставила два, 150 забрала. Последняя реинвестная точка вашего личника, одного единственного активного. Вот обратите внимание, одного единственного активного перебрасывает вам вот сюда, у вас еще стол не закрылся, то есть там я рассмотрела ситуацию, да, э, в первой части, что у вас два активных, и стол закрылся, вы улетели, что же происходит дальше, у многих был такой вопрос, вот многие задают такой вопрос, вот я вам показала, что же будет дальше, да, эти же люди прилетят, и вы с этих же людей получите деньги, вот, здесь я еще показала, вот, только одного вы поставили, еще ничего, еще не успели толком поработать, а у вам уже тут хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и улетело. Смотрим, что происходит дальше, дальше опять волшебство, вот смотрите, одна и та же фотография, то есть вот эта девушка поработала, поставила два. да, вот она поставила, эти два поставили там по два. но я сейчас не буду разворачивать, да, понятно, раз она здесь уже стоит, она улетела на реинвест, 150, 150 заработала, вот эта вот красненькая поставила 2, 150 заработала, последняя реинвестная точка, вот эту девушку отправляет на реинвест к вашему личнику. Вот обратите внимание, вот вашей левой ножки, обратите внимание, вот ваша левая ножка, а вот ваша правая ножка, ребят. Ваши левой ножки один активный, вот этот, и у него один активный. Вот он, он прям нашелся, да, четко видно. Даже этот не очень активный, а вот этот активный. Вы забрали вот 150. И опять этот активный к ней прилетает на реинвестик к вашему же. Он вам прилетел и к ней летит. И вы еще 150 забираете. Понимаете, что происходит? А у этой девушки, как вы обратили внимание, у нее вот активные тут вот какая-то непонятная фотография. То есть она тоже закрыла последняя реинвестная точка. Она летит уже вот, вот в ее стол к вашему личнику, к его личнику. Но это его стол. Она летит к нему сюда хлопный реинвестит такая. И ваш личник получает 150. Вот видите пример? Это другой пример я вам показываю. Я показываю вам даже одного активного, ребят, даже одного активного вам показываю. То есть вы не перетрудились, вы не пригласили здесь 500, тысяч, там сотни человек. Вот на примере я вам показываю, ребят, понимаете? Ну понимаете, это значит активного, понимаете, да? То есть Бифри активный проект. Если здесь активно все работают, активно все вливаются, то, ребят, здесь заработки просто не заставят вас долго ждать, то есть здесь не нужно кого-то ждать, что-то выжидать, что, когда мне, что заплатят, берешь, ставишь активного и поехали, погнали, да, все как начинают, тут вот просто денежная дочь, как вы видите, да, там внизу, если посмотреть, ну не внизу, это я внизу это так выражаюсь, да, это не внизу, в следующих столах, вот, смотрите, вот у нее люди, ну давайте этого товарища, вот этот товарищ тут тоже уже, вон у него последняя точка, понимаете, ну давайте этого товарища откроем, у него вот пока только плечи, то есть он сейчас будет ставить и у него все, понимаете. Вот, ребят, то есть я в этом видео пыталась вам донести, откуда деньги в столе 150, чтобы вы понимали, потому что многие задавали вопрос, ну вот два активных, да, я поставил, ну вот я вот получила, а дальше что? А дальше что? Вас уносит на реинвест, и ваши активные вот здесь дальше продолжают все. Зарабатывать у вас все тут продолжают зарабатывать по два по два и все вот так начинают лететь лететь в новый ваш стол лететь лететь лететь и заново заработок заново заработок заново и опять реинвестная точка и опять уже на третий круг в третьем круге то же самое тоже все тут летят за ними то вот за этими тоже летят с первого круга во второй соответственно второй закрывается эти же самые летят в третий понимаете что происходит это процесс бесконечный, это реально, ребята, это перпетум мобили, это вечный двигатель, вот он, вечный двигатель, пожалуйста, работайте, немножечко, вот немножечко поработать, понимаете, ребят? Так что, если какие-то вопросы, задавайте своим пригласителям, спонсорам в чате, пишите в рабочем, не в рабочем, новички, не новички, да, партнеры, задавайте вопросы, не стесняйтесь, ребят, задавайте, что еще непонятно, еще вы, с вами могут спонсоры выйти на Zoom, поговорить вам, все объяснить, все расскажут, покажут, еще раз все нарисуют, можете задать вопросы, это я сейчас видео да, вам снимаю, как бы сейчас вопросы никто не может задать. Ну, надеюсь, что максимально точно разжевала вам, да, вот откуда берутся в столе 150 деньги, ребят. Поэтому, ребят, всем удачи, всем а, больших чеков, да, всем активных, позитивных, а, талантливых партнеров, да, все. Бифри – это, конечно, мощь, ребят, это мощь. Так что, ребят, всем пока-пока, заканчиваю свое видео.